В этом видео интересный и Кристофор решили поиграть в билд баттель и конечно же выиграть. Смогут они это сделать или нет? Узнаем только посмотрев это видео. А перед началом поставь лайк и подпишешь на канал. Так, значит выбираем что тему. Первое. Так, что, второе, что первое? второе? Что третье? Первое, зомби апокалипсис, второе, грусть, э -э, рука, железный человек и трон. Трон я выбираю, последний трон. Самая легкая тема, потому что, а что там строить? Правильно? Грусть. Что? <ам> что, грусть? грусть, грусть, грусть. Так, давай, ты... Смотри, смотри, давай, давай, давай, смотри, смотри, давай, давай, надо давай. Делать, смотри. Давай, так, давай, давай, давай, давай. <Fuel engine: improved. sistles> смотрим, смотрим, смотрим, ребята. А, всего лишь... Я знаю идею, давай ломаем это все нахер. Я знаю, что Нет. Мне... Давай, Нет. давай анкапа, анкапа строим, анкапа строим. Ай, блин, уж. Что? Анкапа, знаешь как анкапа флаг? Чё? Флаг анкапа, знаешь как? Нет. Знаешь чей <звук> Ладно, ладно, ладно, будем, значит, без анкапа. Давай пятерку. на... Давай знаешь кого? Давай, давай. Не, давай план. План, план, план. Нам нужен план. Но это не очень прикольно. Это... У меня уже все при... А всё я то есть. что в этом, в этом... раунде сделаю? Ничего. Вот тогда... Да ты дебил, Соль. А, ты смайлик решил? Всего лишь сказал бы, что мне надо заполнять, и все. А почему не 3D-смайлик? Чё тебе? А, 3D-смайлик а, как бы не очень легко построить, что ли, да? О, блин, у тебя на полу смайлика пустота. А так не Господи. Господи, господи. А, ну не может же быть так тупо. Ладно. Кристофор, Кристофор, что дальше делаем? Что дальше делаем? Помогай. Ну блин, какой-то смайлик большой слишком. И вот так сделаем, наоборот. Вот так делаем. У должно... меня завис. Я завис? А, ты меня выкинула. Да. А, тебя выкинула, да. И давайте все вместе. Попытка number two, как бы, да, блин, давай. Так, темы, темы, темы. Первое облако, ванна. Я знаю. Ну, а, ты... Выйди отсюда. Выйди отсюда. Разбийник ты. Плохо чуешь меня? Знаешь. Лучник, рюкзак, а, облако, облако за облако. Облако, согласен. Облако самая легкая тема. Значит, как мы ее сейчас будем. Блин, сейчас рюкзак как? будем строить. Какой рюкзак? Рюкзак? Облако. Буква С. Рюкзак, рюкзак. Ну, мои. Давай! Так, э как рюкзак будет у нас выглядеть с тобой? А как давай, ты как главный проектировщик 228 У 30... меня майн залагал, Майн залагал. Остановитесь! Так да как. Так, давай я рюкзак. Рюкзак будет красный. Это я решил. Вс ⁇ Берем красную шерсть. И начинаем делать... Давай я делаю дно, а ты дальше будешь дорабатывать. Вот, да я, да я это сделаю. Что-то у нас та стенка Смотри. Смотри, вот так делаем. Смотри, видишь? Опа, опа, да? Вот так, да? Да, да. No, видишь? Ну, ну, ну, ну. Ну, например, вот так, да? Вот заполняй это все. Угу. Uh -huh. Потом берем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Даже, даже, даже... Что делаешь? Я еще не пришел заделать. Что, нет, да? Давай. Вот. Это какой-то крест. получается Нет, теперь надо... Что, надо Так, это все. Теперь надо заводить это все. Вот так. Давай. такой высоты. Я буду помогать, я должен, я же профессионал все-таки в Майнкрафте Первый. Да да. А, блин, я здесь не могу банить. <laughs> повезло, повезло. <laughs> Ладно, так что дальше Заполняй. делать? Давай. Заполняю, давай. А, у нас там в рюкзаке будет пись. Ну можно. Почему я это сказал? <laughs> К чему я <laughs> это сказал? <laughs> Ладно, <laughs> я этого резать не буду. Наверное просто от Сервита вспомнил. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, лямки буду. надо... Лямки надо... Ничего сделать, не забудь. Черного цвета, yes, не знаю, почему yes, yes, yes, yes, yes. я ваш ком... Вы мой командир я ваш как бы копичан. Ладно, заполняй, дальше. Так, так, так, так, так. Какое-то кресло получается, но все же, ребята, если вам нравится мое кресло, как бы, ладно, ладно, ладно. Так, что мы делаем? А, мы сейчас вот эту штучку. Так, так, так. Давай, давай. Лямки делай. Дойди ты к черту. Так, лямки делай, я сказал. Не ори. Я не ару. Арьешь? Я констатирую факт. Инспекция, ладно. Так, инспек- блин, почему? Так, лямки в один блок или два? Лучше в два. Не знаю. Лучше в два. Два два до да, блока. Какие-то они очень темные. Ладно. Ребят, это не расизм. Никаким образом. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили. О! Вот так, yes, yes, yes. Так, здесь один, одна, один. Rush. Rush. Bravel st. Так, так, так, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся, быстрее, быстрее, быстрее, три минуты, Влад, давай. Успеем ли мы за три минуты построить мега-рюкзак, еще туда положить? Вот, а, блин, почему? Да нормально, Влад, лямки ровные, ровные, ровные лям лямки, да. Да. Так, что у тебя дальше, давай. Э Украсть как-то. Но как здесь Все равно как? Как здесь украсить Все равно как я не знаю, как здесь украшать. Так, давай, давай. Так, и что это такое? Ну как? Господи, на свинью эти говорить похоже. На какую-то свинью похоже. А тебя так здесь. Ладно. Так, ладно, давай, так, э, нам надо, давай, давай, за что, писку нар... Ладно, ладно, ладно, давай, что давай. Что? Давай, давай карандашик, давай карандашик сделаем сбоку. Что это реально школьный рюкзак, правильно? Мы же школьный рюкзак делаем. Так, да -да -да -да. так надо сверху. Вот здесь какой цвет будет? Давай выбирай. Любой, любой... Во! Нормально. Так, давай еще несколько карандашиков. Давай линейку, линейку давай. Давай линейку просто доски накидай. Да, и по вообще. Полублоки. Надо. Полублоки, Полубл... да, согласен. Линейка будет толстая. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Вот так, так, так. Будет двойная Линеечка у нас, как бы. Да господи, пиксель! Че еще, че что еще, че что еще? Че еще будем добавлять? Так. А, так, так, так, так, так, так, так. Давай, а, что добавить? Господи, ребят! Где мой рюкзак, Так, Пенал, пенал, давай сбоку здесь. Белый пенал, давай, так, давай. Синий, давай, давай синий, синий, синий, синий, пенал. Блин, ладно, я боюсь, я не успею. Если я буду на 30 секундах понимать, что я не успею. Так, давай. Э, э, блин, давай, ладно. Ой, давай. Помни, помни, куда, куда, квадратный да, пускай будет. Зачем квадратный? Давай вот такой пенал. Быстрее, быстрее, хреначь. Да зачем ты это делаешь? Ладно, ладно, ладно, давай, хреначим что нормально вот такой. Стой, смотри. Теперь надо вот так сделать. Быстрее, быстрей. Да, да, да, да, да. Яс, яс, яс. Там. Блин, блин, блин. Успею. Пинал. Нет. Успел. Пинал. Так, смотрим. А, мы оцениваем работу очень правильно. И я что говорю? Это что, рюкзак? Где рюкзак? Я вижу какую-то девку. Поэтому я ставлю очень плохо. Вот объективное... меня поздравляют уже, вот сделаем Ладно, ладно, я только из-за того, что у меня день рождения скоро, я поставлю плохо. <связать> ладно. Так, объективное следующее. <связать> так, пенал. <связать> <о, фу, связать> <что это? связать> кружка. Это кружка походу, ребят, очень плохо, очень плохо. Это что? такое? ладно, он постарался надо скусом. Ладно, я средний, Среднячок. ребят. О... <связать> <связать> Почему в лесу? Пенал в лесу? Это не а, опытный какой-то строитель. Так, ага. ну, прикольно, ладно. Это у нас коммунизм. Кому не Подаем репорт. Так, смотрим следующий. Это что за мега -минал? Только такая оценка. А, а, а, а. О, а чувак? лагает. Мы тоже. Ребят, скидываемся на новый компьютер. Ну ладно. Эй, ладно. Ну это... Ребят, можете подсказать. ли так лагает, когда ты это делаешь? Что? Ну фигня, ребят. Ну фигня, полнейшая нас уже фигня, конечно. Но мы не теряем на... А. Я не знаю, что здесь ставить. На какое-то кресло, похоже. О, ну здесь плохая, ребят. Работа сразу видна. Зачем-то два пенала делаю. почему пенал? До меня дошло. О, маня. Ну. Это не успели заделать. Не успели заделать поэтому я поставлю средний. Если было бы доделать. А здесь даже рюкзака нету. Поэтому средний. Это что? А это что за мега рюкзак? Я подаю Юре репорт че здесь рюкзак? О! У нас! <ап slash Halo> <hinale> <-anker> <ourcing> <ihrening doesn't Exacted> Ребята, ребят, ребят, ставим Легану, uh, Почему? Ленджендари, Ленджендари, Ленджендари. Восьмое место. Всем удачи, Ама пока. Целебит...